Ну, бахнем. Жа. Бахнем. Жа. Бахнем. Жа. Баловрушка, зажуем. А не допел! Идеальная пара. Блять! Здравствуйте, уже. Что там, Гуляновский? <сёжи> да, нормально все, <сёжи> что? что там в отрадном. А <сёжи> что, отрадное показывает? Ну да, Ленинградская область, не а, знаю. Не, я не в Отрадном, я в этом новой с это что, в Сэпиенном сидишь? Чего? В Сэпиенном сидишь? В смысле, отрадная и Новая Ладыг, это, наверное, какой-то косяк. Короче, там у нас хуйня. По-моему, 60, может, в этом дело. Мне уже кто-то говорил. Погрешность такая. Да, да. Ну, вообще, в этом, город Новая Ладогия. У меня вообще никакие, никаких хуйянов не подключено. Ну, и... я тоже не Сэпиенов. Че, как Да, все нормально. У вас как? Вот сейчас какой-то парниша, блядь, четко поиграл на гитаре, так, душевно, ну по-доброму. Бля, ну не попадались такие, если честно, еще. Не попадались. Не, не попадались. Мне просто хохлы какие-то, знаешь, знаешь, я как делаю, начинают хохлы какие-то хамить, я такой, блядь, они упоротые, и начинаешь одно слово говорить поперек их, ну абсолютно мотивированное, да, вот факт, они Надо. начинают, знаешь, какую-то дичь, я такой, а да? а да? Ну, да окей, у них, блядь. Я, я, я, я такой, окей, и они, знаешь, сами переключают. Я иду с этой, с россиянами общаюсь. Вот, чувак из Подмосковья сейчас мне поиграл на гитаре. Абсолютно адекватный чувак, ему похуй вообще на все эти политики, блядь. Четкий парень. Да а у я, них. Я, я там, п -п Погоди, да, я закончу. Я вообще простую лечусь, блядь, сейчас это, перцовки выпьешь с тобой. Ты там пьешь, не? Давай, давай, а, давай, блядь, давай. Погнали, Сидывич. Погнали нахуй. Ох, а, зашла хорошо. У -у. Как дела только само. Вот такая вот тема. Сложная, да. жесткая. Она прям реально все простуды вылечивает. Болеешь, что ли? Я вчера пришел с работы, ну как получается уже. Да, вчера. Пришел такой, что-то, блядь, насос ее бит. Вот. Сюда поспать. Э -э -э -э -э. Так, надо взять. Ну, вот так вот и про пробиваю. Ну хорошо. Как здоровье? Ну вот уже гораздо лучше. Ну, Случай проплюсь в это, пропотею после своей Это будет вообще потрясающе. Ну допить надо ее однозначно. Естественно. А ты какой-то вонючий запой, блядь праздником готов? Ну, я как бы запланировал, да, себе бутылочку. Я как бы один планирую, ну, я в это э, во всех отношениях э, это, расстался. То есть у меня не будет ни... Ни бывшей семьи, не новой семьи, я в одно ебло. Вот, я подготовил себе хорошую бутылочку. А друзья, что? Да, находите, друзья, блядь, ну, серьезно, на хлебнике. Я такой себе шикарный ну, этот, э, ужин заготовлю. Мраморное ну, вот. говядинное заебенье, а с, ху... с хули с них толку, блядь, они ж придут пидоры с пустыми руками, блядь. Ну а с... почему сразу тебя праздновать у друзей, самих кого Ну они не нужны, у... я с это, социопат, мне они не нравятся. Ну да, дело твое, конечно. Да естественно, это ж по это... Личное дело каждого, прикинь. Ну да. Вот, ну как-то это. Я как-то было, прикинь, два-три года назад, просто в этом набирал ванну горячей воды, 31 -го. накидывал на вот эту вот дочечку э, хавчика, водочки подмороженной уебывал и выползал мне поебать я люблю одиночество нахуй Маля. эти черти блять меня весь, за весь год вот эти люди заебали блять ну и чисто на... отдохнуть так на новогодние праздники естественно да? блять если мне надо будет то я 3 числа выйду когда они опустятся до моего уровня блять то есть, когда я уже пропью два дня, они, блядь, на третий день э, по своему уровню интеллекта дойдут до моего. Ну, просто люди реально, ну, как бы, хуй ну, типа того. Ну, короче, ты понял. Понял, понял. Такие дела. В общем, вот эти массовые мероприятия я не люблю. Семейные, массовые. Я там даже с это, был же, за женой не отвечаюсь, там, в это, нахуй. Я с этой. пизду. Да. Для меня Новый год – это вот 28 мая. Новый год – день моего рождения. Когда я родился на Новый год. Так что, Оба, так, так, что такие дела. Все, здоровья тебе, удачи, улыбок. Не повторяйте ошибок. Хорошо.